Есть ли связь между большими озерами и маленькими землетрясениями? Давно известно, что морские и океанские волны могут вызвать микросеймы. Сейсмические колебания небольшой амплитуды. Например, микросеймы, вызванные волнами океана, имеют период от 2 до 20 секунд и распространяются по суше на десятки километров от берега. Недавно учеными были получены сигналы с периодом 1-2 секунды, исходящие из неизвестного источника. Была выдвинута гипотеза, что таким источником могут быть крупные озера. Решить этот вопрос взялась группа геологов. Для этого команда ученых установила сейсмодатчики на шести озерах площадью от 210 до 27 тысяч квадратных километров, расположенных в разных климатических и сейсмических условиях Канады, США и Китая. Результаты наблюдений подтвердили выдвинутую гипотезу. Кроме того, эксперты выяснили, что микросеймы практически исчезают в холодное время года, когда поверхность озера покрывается коркой льда, и появляются снова, когда лед тает. Ученые полагают, что данные этих наблюдений можно использовать для контроля климата в отдаленных регионах. Сегодня в мировом сообществе есть порядочные, талантливые ученые, социально ответственные люди, которые занимаются не только проблемами в области фундаментальной физики. Многие из них занимаются проблемами экологической безопасности, координацией и проведением фундаментальных и прикладных исследований в различных научных областях геологии, гидрологии, климатологии, в том числе физики атмосферы, геофизики, биогеохимии, гидрометеорологии, океанографии. В круг их научных интересов также входит и климатический геоинжиниринг, а точнее разработки его нового направления и методов, полностью безопасных для целостности экосистемы и жизнедеятельности людей, основанных на фундаментально новом понимании физики. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедственной на Земле,